Эффективные геймерские станции по супер цене. Станция состоит из дизайнерского стола с цветной столешницей и эргономического кресла. Станция подходит подросткам и взрослым ростом до 185 см. В боковой части стола расположены выдвижные ящики для хранения гаджетов и канцелярии. Есть выдвижная подставка для клавиатуры. Стул белого цвета с контрастной цветной обивкой – Круто смотрится в любом интерьере. Высота кресла регулируется от 117 до 125 сантиметров. Колеса бесшумно передвигаются по любой поверхности, не оставляя следов. Эта модель представлена в трех цветовых решениях: элегантном белом с контрастной обивкой, эффектном красном и трендовым синим.